ты боюсь я туда боюсь смотреть вот эта штука вот эта конструкция железная на которой я стою она вроде только в двух местах к зданию приделанная я, я не знаю это... сколько метров тут, тут еще нет. можно выше подняться но я ебал пизда <свят> вот такую вот я профессию выбрал инженер строитель